Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня будем играть в игру Stray на Андроиде. Если что, ссылочка будет в описании на приложение, через которое я играю. Что? Давайте начнем. Так. О, господи, будет немножечко неудобно. Так, как тут? Да. А. Подожди. Ага, все, разобрались. Немножечко разобрались. Вроде бы. Сейчас посмотрим, что тут, где тут, как тут. Разберемся. И посмотрим чисто по моей... Ну, не то, что по графике, а... В общем, короче, сейчас посмотрим. А, видимо, загрузит. Пока что грузит. И я немножечко приболела по голосу, как заметно и слышно. Так что, ребят, извините, если где-то резко чихну. Я постараюсь это обрезать. Так что, ребят, если что, имейте в виду. Кстати, а что за хрень? 720... Убираем. А чё за хрень? А чё за хрень? Конечно, интернет, блин. Мой интернет посылает меня нафиг. В прямом смысле этого слова. Только почему? Без понятия. Извиняюсь за шмыг. И Так, ладно. Будем надеяться на то, что все будет прекрасно. Все будет офигенно. Надеюсь на это. Так. Если б я еще что-то понимала. Э, э. Так, минутку, ребят. Так. Вроде бы более-менее запустилось. Сейчас посмотрим. Ой. Так, вот теперь только разобраться. Так. Евгений, конечно же. так, разобрались. Так, и надо сейчас записать, чтобы я потом не, не мучилась. А то, судя по всему, мне меня крездец будет. Ладно, попробуем пока запомнить. Ну, кстати, по графике уже вполне неплохо. То есть нас приветствует все хорошо, все прекрасно. Посмотрим, что это за игра. На телефоне, по крайней мере. Потому что я видела, ну, вроде бы более-менее нормальная игра. Сейчас я буду, не знаю, пробовать изучать вот это вот. Потому что мой компьютер чисто не тянет. Чисто физически. Так что попробуем сыграть. Как раз разберусь с управлением немножечко более-менее. Так. что ли? Ага. а так вот нельзя сделать нет к сожалению нельзя а -а -а, слишком сильно ой О, вот играемся мы вот сделай вот а это играешь мурашки ой так подождите может, это, господи, Сейчас посмотрим. Иди, господи. Ой, ой, ой, ой, ой. Тихо, господи. Тихо, Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, еще привыкнуть надо бы. Сейчас мы с тобой все ляжусь. Над. Да? А, не, мы в траве поваляемся. Типичные коты. Мы все и поиграемся. Логично. Ну, сейчас посмотрим, что тут где-то, да как тут. Какие-то какие милашки. Не знаю, вот немножечко неудобно, то что джойстик это вот. Такой. Ну, надо привыкнуть, что поделать. Да ну, ладно, что-то нам явно сделать. А, вот. Сейчас мы увяжемся. Честно говоря, вот по графике, ну, как бы вполне нормально. Может быть, немножечко подлагивает, но за это извиняюсь, ребят. сейчас я пока освоюсь с этим управлением. Ну, ти господи. Вот эти все кнопки, они загораживают. К сожалению все что возможно ну, и бабочка по моему слишком яркая нет для котенка потому что он по-моему в тени лежит нет почему мы рыженькие почему мы рыженькие ну, рыженькие тоже хорошие я вообще по сути кошатница я люблю котов до да безумия у меня дома два кота ёппарасы, и оба либо они дерутся либо они ложатся мне в ноги и начинают меня греть. В прямом смысле слова греть. Особенно сейчас, когда я болею, мне жарче некуда, елки палки да. Сейчас еще и заставляют я просто это укрываться. А чай с медом мне нельзя, чай с лимоном тоже типа как... нельзя. Блин, жалко. Не работаю. Я еще не могу переключить, да? Да, не могу, к сожалению. Не, ну реально прикольно Но только единственный минус подлагивает Немножечко подлагивает это, ж, это плохо Это очень плохо А сейчас пока немножечко Усвоимся С управлением И со всей этой ерундой Господи стись мы мяукать можем так мило мяукает это очень мило ага значит а у нас это и прыгать и и взаимодействовать впрочем да Привыкнуть, суть, так-то можно. А что, куда нам идти надо? Тише, тише, тише. Господи, ну реально так мило. А что нам куда надо? Это подлога? А. <смех> ну ладно, бывает. <смех> это реально это так мило! Господи! Как это мило! <смех> это очень мило! Ощущения от этой игры очень покольные. Так, что нам... <debuted> ну... Восьмость, восьмость, как они... Это мило, это даже очень мило. дело Почему мне это не нравится блин сейчас жалко будет скорее всего то что я помню что смотрела этот момент ну блин Слишком жалко тебе будет. Так, так. А мы бегать вообще можем, не? О, что-то вылезло. <говорит> что-то на японском. Или что-то на китайском, я не понимаю. Я немножко отличить не могу. Ось, ось, ось, ось, ось, ось. О, господи, ну так мило, ёльки-польки. Это даже жути мило. Тихая, не ёбнись. окнись тихо так так вот так вот так вот так вот пошлите а, блин а я бегать не умею меня не научили меня почему-то не научили скидыш Ч ⁇ куда нам? Ой ой, ой ой ой ой господи, такие милые, особенно черные, такие прикольные. Ой-господи. Жалко, что сейчас начнется история. Ой-господи, такие милешки, я прям не могу. Ч ⁇ Где? А, мы вон так можем. Да, прикольно. Так, стопэй. Нам сюда, судя по всему. Блин, вот привыкла как в геншине у колени. Тысь, тысь, тысь, тысь, Тихо. Не ёкнись! Тебе это не надо делать. Ну блин, ну куда вы лезете? Не надо! Ну и, конечно же, рыжий последний. Ну не надо. Ай-яй-яй. Ой. Господи. Господи, как жалко-то. Ой. У меня ж мурашки пошли. Ай! Ой, елки палки это больно. Это очень больно. Господи, бедный котик. ух, господи. ух, Господи, больно тебе, бедняжка. Ай! Ай-яй-яй! Больно до жутия. Господи, жалко котенка Очень жалко да. да, придется рефлексы свои немножечко Натренировать Чего, где? О, это что? Что-то активировалось Ой! Фу, помню эти хрени, е паразиты, когда ролик смотрела, они, блядь, такие все ядные. Только света боятся почему-то. Надеюсь, мы бегать не будем. Надеюсь, бегать не будем. Потому что я еще не свыклась с управлением. Но уже более-менее вылечились. Еще света нету ни хрена. Подожди, нам вообще куда идти? Куда переться? Нам туда, что ли? Блин! Это плохо. Все совершенно верно. Да идите отсюда, вы задолбали. Пожиратели фиговы. Ну? Вот так вот. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ну? с тобой е. скидыш ладно беги отсюда мы не знаем что происходит но сейчас будем разбираться кот сможет разобраться во всем он же мега умный дальше куда дальше так вот развернись ты ой не нравится мне это все прям капец как не нравится а Чего? Да, господи! Вент. Ай! Вернись! Вернись на место! Вот так вот. Вот так вот. Вообще другое дело. Так, теперь что нам надо сделать? Судя по всему, нам надо наверх. Как я поняла. Что-то нам надо сделать. Да, выше мы забраться не сможем. Это однозначно. Это факт. Только теперь надо было. Так, подожди. Подожди. Нам же явно что-то надо. Я в этом уверена. Развернись. Можешь явно что-то надо. Только что нам где поискать-то надо? Может, ты откроешь дверь? Что нам сделать надо? Елки, палки, покажите мне. Надо же куда-то забраться, скорее всего. Мапучка. Да стой! Нам это помогло. Так, ладно, сейчас посмотрим, что нам надо. Так, это нам что-то надо... Вот, Разобрались. Готово. Готово. Так, так, так, так, так. Мы умеем ронять банки. Это очень мило. Так, ладно, нам сюда пороняем все банки. Й. Й. Господи, это мило! Я игры такие ощущения, никогда же не испытывала. и господи! Так, а что нам куда дальше? Куда нам дальше? Нам явно куда-то надо. Так, подожди. Мути, господи! Ты так мило мяукаешь. А, ну ты так не действуешь, да? Ты больше не падаешь так с высока, да? Так, ладно, будем искать выход из положения. Так, нам что-то надо. Явно что-то надо сделать. Доска тут к чему-то. А что нам сделать надо? Я толком понять не могу. Сюда может прыгнуть? Да. Все, я увидела. Ну. Скидыш. Ай! Вернись. Ись. Хысь. Так, мы молодцы. Раняем. Как же без этого? Как же без этого? Так, теперь нам не иди по всему. Так, теперь нам куда? Ай-яй, подожди, подожди, подожди. Стой, стой, стой, стой. Ай, ты подлагиваешь немножко. Чем-то сюда. Ты ты? Скидышь? И вниз! Ех! Тут, господи, думала, вы сейчас на меня нападете. Слава богу, не нападете. Я думала, мне крыздит сейчас. <свес> Вон отсюда. Ай! Господи, что так пугаешь? Не пугай котика. Ой, господи. Чего обнюхивает так мило? Так, нам надо наверх, судя по всему. Так. Блин, так, так, и вот так, и наверх, да елки-палки, вот так, господи, какие же милашки, я не понимаю, как такие существа могут быть милыми, а, что, что тут происходит, что тут происходит? Ух. Твою мать! Не говорите, что бегать надо! Походу, надо! Подожди, РТ, РТ, РТ! Мне неудобно, мне неудобно! <свят> Блядь, в коробку залезли! Блин! Взяли, сожрали, щуки такие. Ладно, ребят, закончим на этом. Игра очень прикольная, честно. На андроиде, да, немножечко неудобно. Но надеемся, что все будет прекрасно, кстати. Надо бы настроить сначала сразу вибрацию. Подожди. О, подожди, английский. Можно же поменять? Тут русский же должен быть. Польский, португальский, вот, русский. Вообще прекрасно. Так, сменить категорию, ЛБ и РБ. РБ, скорее всего. Так, управление, чувствительность камеры чуть-чуть поменьше надо бы. Так, вот инверсия, привязка. Так, РБ, графика полноэкранная, надо бы выбрать, конечно, разрешение есть. резкость качество теней. Так, ну все, остальное тут есть. А так мы пока закончим. Всем пока, всем удачи и до скорого.